Мы приехали в то самое контрастное место, которое нам Марина обещала. Где мы вообще находимся? Мы находимся в Мурат-Паша, козеллы квартал, так. район Мурат-Паша. И вот эту вот сказку мы сейчас смотреть будем. Будем смотреть сказку. Она спортивная, она молодежная, она без лифта. А, вот это кайф вообще. А и на пятый этаж пойдем? На него. Серьезно? Серьезно. Вот эта сказка просто. Пойдемте. Нет лифта, какой поедем? Поели, говорю, перед походом на пятый этаж. А, да, но зато вот цветы сразу на входе нас встречают какие. Для того, чтобы сказать. Ну. Пойдемте, значит, посмотрим, что же такое контраст. Стоит, наверное, будет крайне недорого. Всего, значит, две квартиры на этаже. Раз, два. Есть газ. Это очень важно для отопления. Вот квартира. В ней 90 квадратных метров. Давайте я вам сначала ее покажу, как она выглядит. То есть вот такого размера зал. Вы думаете, что это стеллаж? Так вот нет, там еще и целая комнатка спрятана. Тут ну как бы живут люди, поэтому на вещи мы внимания с вами не обращаем. Она действительно большая, хорошая. Здесь вот кошка лежит, кайфует. Это сама по себе кухня, ее величество. И дальше у нас родительская спальня. Большая, хорошая, значит, здесь вот кровать с выдвижными ящичками, совсем, всем всем Здесь санузел вот такого размера, он один. И здесь еще вот такой вот, можно сказать, как кладовка. Можно поставить, вот стиралка стоит, и еще и шкаф не подкрыть. Так вот, 90 квадратных метров на сегодняшний день стоит 90, ну, примерно 5 тысяч долларов. 5 миллионов 750 в рублях, и мы нам идти до моря здесь 40 минут. Вот туда. И если мы это с вами все переведем в стоимость квадратного метра, то у нас получится 63 тысячи за квадрат. И здесь в НЖ можно получить, кстати. Но как квартира, именно для переезда, может быть, как первая квартира в Анталии, или как квартира для ВНЖ, чтобы ты в нее сам заехал, получил ВНЖ и снимаешь там себе в какой-нибудь элиточке или еще что-нибудь, вообще себе неплохо. Вы просто знаете, да, что очень много районов на сегодняшний день закрыты под первичный ВНЖ, здесь его получить можно, и вариант вот такой. Новый ремонт, свежий, выкрашенные стены. Но самое главное здесь цена. Ну как бы в России за 5700 я даже не знаю, где можно купить такую квартиру В каком городе на сегодняшний день А тут как бы Средиземное море рядом Да, это старый комплекс Но тем не менее, квартира сама по себе Вполне ничего и цена очень приятная Мы поднялись на крышу И как вы знаете, в Турции очень много Вот именно в таких не новых домах Вот такие системы для нагрева воды То есть это сам по себе радиатор Здесь вода, сюда поступает холодная, дальше она идет вот в эту вот накопительную батарею И она по сути используется как ТЭН, а дальше она просто спускается в квартиру За счет именно солнца, которое здесь есть, решается проблема с горячей водой Бесплатно Ну и господа, если вы обращаетесь к нам по Анталии, то welcome! вот этот вот человек вам по сути все отправляет, то что вы видите С удовольствием, да. помогу Марина на самом деле очень душевный человек, она расскажет все вообще вот свои от впечатлений до деловых моментов. Да. И мы ведь потом с клиентами, друзья мои, становимся друзьями. Вот видите, как получилось у нас дружба. Квартиры дружба, обставляете? Да. Квартиры сдаете. обставляем, сдаем, помогаем. Оформляете, банковские счета открываете. Все абсолютно, от банковских счетов до подключения электричества. И даже если вы забыли ключи, откроем, найдем мастеров, медвежатников, выберем сейф, все, что угодно. Ну, естественно, с вашего согласия. А то про медвежатников и сейчас. Да. Ну, в общем, мы сейчас поедем еще да, куда-то смотреть. Но также Марина еще и Аланией будет в дальнейшем заниматься. Да. Ну, как бы и так занимается, просто... Ну... По просьбе... Да, трудящихся, в общем, нужно на Аланию сконцентрироваться посильнее. Вот, значит, господа, двигаем Дальше. Мы все так же находимся в районе Мурат Паша, и здесь приехали смотреть уже новый дом, который втиснут между такими вот этот вот чуть-чуть помене новый, а этот еще менее новый. И значит он выглядит вот так. Внутри, значит, у нас аккуратно запаркован Х6, значит, подмосковный. И вот обычное такое, скажем, жилье, где особо нет территории. Чисто сочинский вариант, короче. Никакой территории вообще, да. Ну, вот у соседей можно смотреть на кусты, ну, например, да. Класс. на трусики, на на которые застряли, да, на этой, да, на колючей на проволоки. Причем это женский или нет? Это даже русские, Возможно. А, ну чё, вот значит дом с обратной стороны, пойдем смотреть. Этот новый дом, а это что? А это старый дом. А сколько ему лет? Ну ему лет 17 Так, а где лифта нет? Там. Но а целый дороже, чем в новом. А как так получилось? А потому что они так хотят. А. Да. То есть как, как в России? Да. Так же, же? да. На ветер, да? да? Да. Мне кажется, что это должно стоить 350, да? да. Ну все ясно. Ну а что, в принципе, рабочая тема же. Ну, Главное, что все продано. Да. Но улочка, конечно, не так, как на первой береговой мы ну, были только как, что. Конечно, чуть-чуть отличается совсем маленечко да. не но ну если вот грубо говоря убрать там несколько линий домов и что первая линия будет там, да? пару десятков там тысяч домов да? вот вот квартира и она 2 плюс 1 здесь 80 квадратных метров и стоит она на сегодняшний день 8 двести или 134 тысячи долларов она как бы новая да здесь все видно осталась единственная вообще значит здесь у нас вид уникальнейший на соседний дом здесь вот такого размера готовочная зона Куда-то диваны здесь размещаются, ну как бы по площади она вполне нормальная, но 80 Здесь места под хранение, санузел и две плюс-минус одинаковые спальни. Первая вот такая, вторая вот такая. вот такая. Создается впечатление, что здесь маленькие спальни, из-за этого кажется, что квартира небольшая, но здесь как бы еще есть санузел, вот там, и достаточно большая гостиная квадратов на 40 примерно. 45. Короче, 8200 на сегодняшний день в рублях, 134 тысячи долларов, и она, как вы видите, заезжая живи, если, конечно, нравится вид из окон, нравится район, но, опять же, здесь вам дадут ВНЖ, то есть по таким абсолютно недорогим условиям. Но если хотите первую береговую, то вы видели, да, видео перед этим, которое, где мы были. Там чуть-чуть другой ценник, маленечко. Но такие на самом деле варианты есть, они просто чуть дороже стоят раза в два примерно. И мы их будем просматривать, так что вы не забывайте на этот канал подписываться. Мы просто сегодня вам показываем контрасты, вот которые вообще здесь есть. Ну и опять же, можно, например, если вы хотите в У вас там есть, например, например, эти квартира в Коне Алты, вы хотите жить именно там, но вам нужно ВНЖ, вы можете купить эту, сдать ее кому-нибудь, получить ВНЖ здесь. И все, и не париться дальше. А потом ее перепродать когда-нибудь. Вот как бы план такой. Ну, конечно, это не самая эстетичная недвижимость, которую мы вообще видим. Но, тем не менее, она есть. И вы должны знать, что она есть. Ее можно купить. Можно купить под разные цели. И самое главное, что ее покупают. И покупают кто? Ребята вот из Подмосковья. Как бы здесь недалеко до всей инфраструктуры. Единственный, по сути, минус, наверное, то, что это тесно. И что... Это как бы старый такой райончик. Лично мне он как бы не особо нравится. Но ну, это лично мое мнение. Мне как бы Кони Алты нравится. Лара, конечно, очень прекрасный район. Возможно, кстати, я попрошу Марину, чтобы она показала там какие-нибудь варианты. Мы с вами проедем, просто это посмотрим. Вот. А, ну, я Аланье. Аланье мне заходит больше, чем Анталия. Но это, опять же, лично мое мнение. Вот, например, ребята, которые со мной тут ходят. Саша, Стане. Они, значит, любят Анталию больше, чем Аланию, потому что они из Москвы, и им вот большой вот этот мегаполис, ну, как бы больше всего нравится. Я же как бы из Сочи, поэтому мне ну, больше как-то вот уют Алании, вот ее горная местность, она более по душе. Вот такая тема. Но если вы никогда не были в Анталии, то давайте покажу вам, как выглядит одна из ее центральных магистралей. Здесь вот огромное количество вывесок ребят продают телефоны чехлы для телефонов кстати телефоны здесь стоят дороже чем в россии раза в два примерно и все что у них вообще идет с импортом стоит дороже то есть тачки телефоны какие-то гаджеты и так далее и вот так вот выглядит улочка огромное количество общественного транспорта много людей как бы в Алании живет сколько там 2 миллиона в целом ну и полтора миллиона вот, типа, в центральной такой ее части Какая она прям густонаселенная да ну, вы посмотрите какая здесь милота вообще а. вот эти вот деревья я к сожалению не ботаник не знаю как они называются но прям все так красиво фонтанчики вот такие -то. дома конечно прям но ну, крайне не новые но тем не менее виды из них открываются вот, на и бомбические и вот здесь вот уже идет набережная и набережная прям крутая но мы вот как раз я так понимаю на закат на нее попадем кофеечко возьмем Кайфаем. значит пришли мы вот в Starbucks и в Starbucks почему-то в Турции огромные очереди вообще всегда значит здесь мы хотим взять кофеек и пойти на морешку посмотреть на закат кофеек и значит морковный пирог морковный пирог но его здесь нет как будто бы ладно, в общем сейчас затаримся разведем. то что нужно как обычно нет и очень долгая очередь просто очень долго моментик таков, что солнце уже вот-вот на подходе а мы еще даже не на набережной. разобрались, значит, со Старбаксом 77 лир стоит капучино и к нему же еще сэндвич 77 лир это сколько? 250 рублей? Ну, 280 рублей? Вы поняли, что в Старбаксе большой вот капучино плюс сэндвич стоит дешевле, чем России. Ну и вот ты такой прогуливаешься по набережной, на закате. И вот здесь водопадик такой бежит. Да. Тот на трицикле гоняет. И это совершенно другой район, он прям совсем другой. Прям вообще кардинально отличается это Лара. Но если вы думаете, что это типа вся набережная такая, что она вот типа каменистая, то нет, это совсем не так. Она очень длинная. Она проходит вдоль вот этой вот отвесной скалы И начинается она оттуда, от Дуденских водопадов Просто гляньте, какая крутейшая здесь зубная клиника Во-первых, у них есть рядом кафе Севил Смайл Прозрачные кабинеты Какие-то здесь вот штуки, где можно посидеть И вообще видно, как человеку что лечат То есть, насколько открыто это все выглядит Очень крутое решение Вот, значит, ребята с Красноярска приехали сюда, в Анталию там, с остановкой в Питере, правда, еще говорят Но, тем не менее то есть Вообще, очень много здесь русских людей То есть Кони-Анты, вообще, мне кажется, это второй Адлер, Только в Анталии Здесь, конечно, чуть поменьше, но, тем не менее Мы подходим, значит, к водопадом. водопадам Здесь очень крутой сквер Я помню, когда я еще снимал большое видео про Анталию Здесь ходил, гулял, там прям Тут бабулечки такие атмосферные сидели А, вон там, вон сзади Находится скейт-парк там очень мало не тусуется. Вот мы дошли. Дюденовские водопады. Здесь как раз самолеты ровно, ну, плюс-минус над ним садятся. Очень красивое зрелище. Вот эта вот вода, поднимающаяся, ну, это не пара, а брызги. Это круто смотрится. И это прям почти в самом центре города. Классно выглядит? Очень хорошо, да. Так что вот. И тут прям прозрачнейшая вода. А вон чувак, он чуребачит стоит. Вот, присмотритесь Ха -ха. То есть он же туда как-то залез А вон еще один стоит уже рыбачит Ну, в общем Зрелище красивое, монументальное Такое И вот прям практически В центре города Короче, господа, мы сегодня с вами много что посмотрели Посмотрели недвижку, завтра у нас еще будет Целый день по недвижке, я показал вам набережную Показал вам водопады, попили кофеечек Короче, много что показал если интересно, Анталия с Мариной вы тоже познакомились, пишите, звоните, все ссылки у нас указаны внизу в описании к этому ролику. Ну и также знайте, что мы не только Анталией занимаемся, помимо нее у нас есть и другие направления, и есть реферальная система. Если вы хотите, у вас есть клиенты, знакомые или еще кто-то, кто хочет приобрести недвижимость, знайте, что здесь его отработают хорошо, качественно и про вас не забудут. Ссылки указаны внизу, вам хорошего настроения, всех благ и пока!